Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достан, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм, который называется Pre-Woman, или Красотка, э, с Джулией Робертс, конечно же. Но перед просмотром я бы хотел вам рассказать о сайте, который называется Skyeng. Это сайт, где вы можете заниматься с профессиональными учителями по общим интересам. Также вы можете следить за вашим прогрессом. Прямо сейчас начните и получите первый урок абсолютно бесплатно, ссылка в описании. To end up. Достичь какой-либо позиции, звания. И прочее. To be ashamed of something стыдиться чего-либо. A hooker проститутка. Regular постоянный клиент. A dream мечта. To put down принижать, умалять, унижать. Stuff дрянь, хлам, чепуха. First guy I ever loved was total nothing. The second was worse. My mom called me a There was a bum within a 50-mile radius. I was completely attracted to him. That's how I ended up here. I followed bum number three. Mm. So here I was, no money, no friends, no bum. So you chose this as your profession? I worked at a couple fast food places. Parked cars at wrestling. I couldn't make the rent. I was too ashamed to go home. That's when I met Kit. She was a hooker and made it sound so great. So one day I did it. I cried the whole time. But then I got some regulars and, you know, it's not like anybody plans this. It's not your childhood dream. It could be so much more. People put you down enough, you start to believe it. I think you are a very bright, very special woman. The bad stuff is easier to believe. You ever notice that? The first guy I ever loved was total nothing. The second was worse. My mom called me a bum magnet. There was a bum within a 50-mile radius. I was completely attracted to him. First guy I ever loved Первый парень, в которого я влюбилась, был полным ничтожеством. Second was Второй был еще хуже. magnet. Мама меня называла магнитом для тунеядцев. If there was a bum within a 50-mile radius, I was completely attracted to him. Если появлялся какой-то подонок в радиусе 50 миль, то меня обязательно тянуло к нему. Бам в нашем диалоге это тунеядец, подонок, лентяй. А магнет – притягательная сила, магнит. И фраза «бам магнет». Получается магнит для тунеядцев. И полностью предложение. Май мам me a бам magnet. Мама меня называла магнитом для тунеядцев. That's how No money, no friends, no bum. That's how I ended up here. Так я попала сюда. I followed bum number three. Я последовала за подонком номер три. Oh, oh. So, here I was. No money, no friends, no bum. Итак, я стал здесь. Без денег, без друзей, без подонка. To end up. Разговорная фраза, которая означает достичь какой-либо позиции, звания и прочее. That's how I ended up here. Так я попала сюда. И ты выбрал себе такую профессию. Я работала в парке ресторанов быстрого питания, парковала машины возле бойцовского клуба. Рестлинг – борьба, соревнования. Но в данном эпизоде используется в значении бойцовского клуба. Не фильма, а место, где проходят бои. Она говорит, что раньше работала в парке ресторанов быстрого питания и парковала машины возле бойцовского клуба. I worked at a couple fast food places. And I couldn't make the rent, и я не могла платить аренду. I was too ashamed to go home. Мне было так стыдно вернуться домой. That's when I met Kit. Тогда я встретила Кит. So Она была проституткой. Утверждала, что это так здорово. To чего-либо. I was too ashamed to go home. Мне было стыдно вернуться домой. У нас здесь в предложении глагол to be во времени past simple. Это действие произошло в прошлом и закончилось также в прошлом. Окей, повторим. I was too ashamed to go home. И слово a hooker. Проститутка. She was a hooker and made it sound so great. Она была проституткой и утверждала, что это так здорово. So one day I did it. I cried the whole time. But then I got some regulars and... You know, it's not like anybody plans this, it's not your childhood dream. So one day I did it. Итак, однажды я сделала это. I cried the whole time. Я плакала все время. But then I got some regulars and, you know. Но потом у меня появились постоянные клиенты, понимаешь? It's not like anybody plans this. It's not your childhood dream. Это не так, чтобы кто-то планировал это. Это не твоя детская мечта. Regular, как мы знаем, означает регулярный, постоянный. Но в ее профессии это постоянный клиент. But then I got some regulars. Но потом у меня появились постоянные клиенты. A dream, мечта. It's not like anybody plans this. It's not your childhood dream. Это не так, чтобы кто-то планировал это. Это не твоя детская мечта. You could be so much more. Ты могла бы добиться большего. People put you down enough, you start to believe it. Люди унижают тебя так много, что ты сам начинаешь верить в это. To put down – разговорная фраза, которая означает «принижать», «унижать» кого-то. People put you down enough, you start to believe it. Люди унижают тебя так много, что ты сам начинаешь верить в это. Я думаю, что ты очень красивая, очень особенная женщина. Я думаю, ты очень яркая, особенная женщина. The bad stuff is easier to believe. Плохой легче поверить. You ever noticed that? Ты когда-либо замечал это? Став переводится как дрянь, хлам, чепуха. Она объясняет ему, что в плохое легче поверить. The bad stuff is easier to believe. На этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, делитесь этим видео с друзьями и напишите в комментариях вашу любимую цитату из фильма или сериала на английском. А мы увидимся завтра. See you tomorrow.